Всем огромный привет! Всем огромный привет! Очень рада вас видеть! Сегодня у нас очень интересная тема. Мы с вами поговорим о восьмом доме натальной карты. На самом деле, уже так давно просите меня снять об этом эфир, что я просто не смогла пройти мимо этой темы. И вот даже буквально вчера сделала опрос на Ютьюбе, и много запросов было как раз-таки о восьмом доме. Ну, о двенадцатом тоже. Думаю, мы к двенадцатому дому доберемся еще. Начать этот эфир хочу с важной новости. 7 сентября начинается старт нового курса в моей школе. Он будет посвящен прогнозированию, и в конце курса прогнозирования мы с вами будем изучать также ректификацию. Поэтому по итогам этого курса вы сможете создавать полноценные прогнозы для себя, своих родных, а также для клиентов. То есть вы сможете на эту тему консультировать. И помимо этого вы также сможете определять их точное время рождения. Всего курс будет длиться 10 месяцев. Старт уже Начат, поэтому, точнее, ну не старт, старт записи на курс, а начало обучения будет 7 сентября. Буду очень рада вас видеть. Как вы знаете, я обожаю прогнозы все, что с этим связано. Изначально канал мой строился только на прогнозах, поэтому эта тема действительно мне очень близка. По любым вопросам можете мне писать на почту на соцсети, для прямой регистрации на курс. Используйте ссылку под этим видео. Вы сможете оплатить и автоматически становитесь учеником. Останется только ждать 7 сентября, когда все начнется. Итак, сегодня мы с вами поговорим о восьмом доме. И будут пункты, Скажем так, есть план нашего эфира, который я хочу озвучить. Мы с вами будем рассматривать несколько интересных моментов. Первый момент это мы поговорим, откуда вообще взялся интерес к восьмому и двенадцатому дому, с чем это может быть связано. И действительно ли все, что мы слышим об этих домах, является правдой? Второй момент это. Когда же восьмой дом приносит кризисы и разрушения? То есть должны быть какие-то обстоятельства, когда восьмой дом начинает вредить. И мы с вами будем разбирать, когда именно восьмой дом начинает вредить. Третий пункт вытекает из второго. Как избежать этого? То есть как все таки использовать восьмой дом по максимуму, во благо, чтобы он не разрушал жизнь, а наоборот, Позволял ее улучшать. И четвертый пункт мы с вами поговорим о планетах в восьмом доме. То есть будем разбирать, какие планеты самыми значимыми являются, находясь в восьмом доме, а также как мы можем охарактеризовать планету в восьмом доме. И последний пункт, о котором поговорим, это как определить, что восьмой дом. В вашей карте сильный. Это важно, <смех> можно ли считать вам себя восьмидомником или нет. Есть такое понятие в астрологии «восьмидомник» — это человек, у которого восьмой дом очень ярко выражен, более ярко, чем все остальные. И мы на этом, на <смех> этом прямом эфире научимся с вами определять, восьмидомники вы или нет. Итак, начнем с того, что 8 и двенадцатый дом считаются водными домами. Это связано с тем, что восьмой дом соответствует по природе своего влияния знаку Скорпион, а 12 дом соответствует знаку Рыбы. Скорпион это у нас знак, который управляется планетами Плутон и Марс. Поэтому символически Марс и Плутон — это те планеты, которые имеют непосредственное отношение к типу проявления событий по Восьмому Дому. Соответственно, Двенадцатый Дом имеют тоже свои планеты — это Юпитер и Нептун. Именно по той причине, что Дома водные, они затрагивают наши эмоции и они заставляют нас эмоционально реагировать на события, которые касаются этих домов. К примеру, если происходит событие по восьмому дому, а оно абсолютно у каждого из нас происходило, независимо от того, восьмидомники мы или нет, то мы говорим, вот в моей жизни наступил такой момент, после которого вся судьба просто перевернулась с ног на голову. И это может быть связано с переездом в другую страну, это может быть связано с темой отношений, это может быть связано с работой. То есть, в принципе, сфера жизни может быть любая, но сам характер события – это прям какие-то очень глубокие перемены. Поэтому, в первую очередь, восьмой дом связан с очень глубокими переменами, и они происходят как на психологическом уровне, так и на событийном. Восьмой дом связан с переменами по той причине, что Плутон является символическим управителем этого дома. Он обозначает специфику работы этого дома. Плутон, как вы наверняка знаете, это планета глубоких изменений, трансформаций. Поэтому первоначально восьмой дом в нашей карте для того, чтобы мы трансформировались, менялись и чтобы убирать из жизни застойные процессы. Если вы слушали мои прогнозы по Плутону, которые я снимаю в принципе регулярно, как только Плутон дает повод, он разворачивается, к примеру, я на эту тему снимаю видео, я неоднократно повторяла, что задача Плутона – это чистить пространство. И если есть застойные процессы в жизни, которые препятствуют развитию, то Плутон будет это устранять. Восьмой дом работает по тому же принципу. Если человек сопротивляется и не хочет что-либо менять в своей жизни, то, соответственно, эти перемены все равно произойдут только через кризисы и разрушения то есть в более такой жесткой форме, так как задача плутона расчистить. когда к примеру разрушают старое здание чтобы построить новое приезжает специальная техника, тяжелая техника, которая бесцеремонно уничтожает старое здание, расчищает развалины и строит что-то новое. Поэтому плутон как вот эта техника, Бесцеремонно очищает пространство для того, чтобы человек имел возможность на ровной глади построить что-то новое. Еще одна планета, которая описывает работу восьмого дома это Марс. Марс связан с энергией, активностью и распределением этой энергии. Марс также имеет отношение к Первому Дому. Но в Первом Доме Марс отвечает за личную энергию, за инициативу делать что-либо или не делать. Марс в Восьмом Доме отвечает больше за участие в каких-то коллективных процессах под влиянием, опять-таки, Плутона, то есть восьмой дом способствует расширению возможностей, влияния, власти, фи финансовых перспектив. Он умножает то, что у человека и так есть. Э -э задача Плутона, как Ctrl-C, Ctrl-V на компьютере, мы нажимаем, точно так же Плутон э -э создает массовость в жизни. К примеру, было у вас несколько контактов, и тут резко какой-то аспект от Плутона пошел и у вас очень много контактов, связей. А у человека с восьмым домом активным время от времени это постоянно в жизни происходит, что что-то многократно увеличивается. И это своего рода выход на новый уровень, на новый этап, возможность расширить, что-то в своей жизни и улучшить. Главное ⁇ правильно использовать эти энергии и эти возможности. По сути, именно восьмой дом дает возможность очень интенсивно взаимодействовать с миром. Часто вот этот дом связывают с чужими финансами. И казалось бы, зачем нам чужие финансы, если есть второй дом свои финансы? Но на самом деле Восьмой Дом учит человека делегировать, учит человека объединять усилия ради достижения более глобального результата, более глобальных целей. Поэтому, безусловно, Восьмой Дом позволяет человеку почувствовать себя сверхчеловеком, достичь прям очень значимых результатов. Поэтому... Я уверена, что вы уже сейчас начинаете понимать, что активный восьмой дом — это не ущерб для человека, а наоборот очень большие возможности, огромный ресурс, который обязательно нужно использовать для того, чтобы, ну, во-первых, давать выход огромному количеству энергии, которая хранится в этом доме, а во-вторых, выполнять свой, реализовать правильно свой потенциал, выпол, выполнять свою задачу, которая дана при рождении. Кстати говоря, именно 8, 12, ну еще 4, это тоже водный дом, эти дома называют кармическими. То есть события по этим домам зачастую неизбежны, и имеют очень глубокий характер. Поэтому вот все, что происходит... В связи с этими домами обычно запоминается очень хорошо и впоследствии расценивается как что-то очень значимое. По сути, восьмой дом изначально не должен был бы давать кризисы, разрушения и потери. Это дом, который должен был бы чистить жизнь, от ненужных людей, ситуаций, обстоятельств. Это дом, который должен был бы открывать перед человеком новые возможности. Но Марс, который управляет этим домом, говорит о том, что человек должен быть смелым для того, чтобы реализовать принципы этого дома. И как только человек действительно перестает быть смелым, инициативным и даже сознательно начинает тормозить, какие-то процессы в своей жизни, которые, в принципе, видно, что неизбежны, это будет усугублять ситуацию, и тогда перемены все равно произойдут, но в более жестком варианте. Поэтому не нужно сопротивляться переменам, особенно тем людям, у которых активный восьмой дом. Этих перемен не удастся избежать, но если добровольно, скажем, их внедрять в жизнь, то они произойдут в мягкой форме, и из этих перемен даже можно будет извлечь пользу. Далее. Восьмой дом также может активно включаться тогда, когда человек неправильно распределяет свою энергию. Если он... Мы с вами вначале говорили о том, что Марс управляет темой энергии. И когда человек начинает тратить свои силы на те дела, которые не приносят результата или не видит человек желание этого делать, перспектив в этом деле, в таком случае восьмой дом может эту тему просто убрать из жизни. И на самом деле, если посмотреть со стороны, то это даже хорошая функция восьмого дома, так как он зачастую дает возможность избавиться от тех моментов, которые мешают развиваться. И по сути, людям с активным восьмым домом ни в коем случае нельзя застревать в своем развитии. Это люди, которые обязательно должны работать над собой. Это люди, которые обязательно должны Время от времени впахивать, прям вот очень сильно. Так как восьмой дом в непроработанном варианте склонен накапливать очень много всего. И если будет, скажем, много энергии накоплено по восьмому дому, то это может потом провоцировать какие-то ушибы, травмы, даже аварии. И человеку будет сложно понять, почему это происходит с ним. Ведь все было нормально, он никому ничего плохого не сделал. Но это скорее не от действий, а от бездействий, когда человек просто находится в таком состоянии ничего не делания. И после этого может быть вот такая ситуация, которая с точки зрения Вселенной должна выступить как стимул что-либо менять и развиваться, устранить застойный процесс в жизни. Поэтому очень часто восьмой дом именно выступает в роли стимула, волшебного пинка. И это те обстоятельства, которые заставляют нас что-то менять, пересмотреть свои отношения к чему-то и начать действовать. То есть, по сути, именно поэтому, когда мы вспоминаем какие-то события, что наша жизнь перевернулась, что все прям очень сильно изменилось, именно вот тогда у нас был активный восьмой дом. Это в первую очередь о переменах и о том, чтобы научиться отпускать со своей жизни лишнее, чистить свое сознание, пространство, контакты, мысли, чувства. Все должно находиться в порядке. И не нужно хвататься за то, что уже отжило себя и не является актуальным. Далее, переходим к тому, за какие еще темы отвечает восьмой дом. Скажем так, мы подытожим уже вышесказанные. Первый момент — это, конечно же, коллективная энергия, это любые процессы, когда нам нужно подключать еще кого-то и объединять усилия. К примеру, рок-концерт — это событие по Плутону, очень много людей. И людям с активным восьмым домом обычно нравятся такого рода массовые мероприятия. Это умение делегировать полномочия, обязанности использовать чужой труд. К примеру, у вас есть целая туча работы, но вы умеете это все распределить и работаете не только вы, но вы еще и даете работу нескольким другим людям и при этом освобождаете свое время и свое пространство для других важных дел. По восьмому дому также идут такие темы, как пассивный доход, бизнес. Обычно тот бизнес, который связан с инвестированием, вы малую часть вложили и затем извлекаете из этого в общем смысле намного больше. Как я уже сказала, восьмой дом может давать накопление энергии, ситуации, эмоций, и затем происходит какой-то взрыв, коллапс. Поэтому важно давать выход всему и не допускать, чтобы... Жизнь засорялась чем-то одним, какой-то одной эмоцией, одним человеком, одной ситуацией. Исключать из жизни все токсичное, все то, что мешает вам быть в ресурсе и быть продуктивным, жизнерадостным человеком. Далее, ну, само собой восьмой дом ⁇ это трансформация, коренные перемены, обновление, рестарт новая жизнь даже так это конечно же темы секса близости по восьмому дому человек в принципе имеет возможность близко взаимодействовать с человеком ну и конечно в последнюю очередь хотелось бы <смех> вспомнить о том что восьмой дом также мы сюда относим такие темы как магия Вообще любые техники, которые позволяют манипулировать сознанием других людей, управлять коллективами, массами людей, это всевозможные НЛП, гипноз, психоанализ, все мы можем тоже отнести к восьмому дому. Ну и кредиты, инвестиции, об этом уже упоминалось, то есть это когда мы прибегаем к ресурсам других людей для того, чтобы решить какие-то свои вопросы. Далее. Как же избежать кризисов и разрушений? Очень-очень важный момент, и отчасти я уже ответила на этот вопрос, но опять-таки резюмируем. В первую очередь нужно правильно распределять энергию, не позволять какой-то ситуации, какому-то человеку воровать ваше внимание, энергию, ваш ресурс. Поэтому людям с активным восьмым домом, как и всем, в принципе, нужно думать дважды, прежде чем вступать в отношения с кем-то. Очень важно подобрать правильного партнера, с которым будет рядом комфортно. Дальше. Очень важно делегировать. И Обычно восьмидомники любят на себя взваливать очень много дел, работы, и от этого страдают, так как... В таком режиме постоянно работать нельзя и начинать сдавать организм, нервы и все что только может сдавать. Поэтому, чтобы находиться опять-таки в хорошем состоянии и ощущать энергию, нужно обязательно распределять свои силы и свои дела, позволять другим помогать вам, вовлекаться в те процессы, которые происходят в вашей жизни. И очень-очень э, важно даже э, вот выступать в роли работодателя, то есть давать работу другим людям. Э, позволяйте делать ваши процессы более объемными, благодаря тому, что в них будут участвовать другие люди. И э, по сути вы... За счет того, что Восьмой дом отвечает за авралы, кризисы, вы можете иногда сознательно сами себе создавать эти авралы для того, чтобы давать возможность энергии, которая накопилась, находить выход, для того, чтобы энергия, которая находилась внутри вас, чтобы она наконец-то выплеснулась, вышла, и вы почувствуете освобождение, когда придет усталость. То есть, по сути, один из способов контроля восьмого дома – это время от времени очень серьезно упахиваться, очень много работать, выплеснуть этим свою энергию, и затем можно отдохнуть, устроить себе некоторые затищи. Это нужно обязательно. Но, в принципе, не только через работу можно вот этой энергией давать выход. Вы можете заниматься силовыми упражнениями, единоборствами, вообще единоборство, борьба. Э, это э, очень хорошая тема для восьмого дома, для того, чтобы его разгрузить, разрядить. Если вы ощущаете, что вам это близко, э, то э, это можно применить. Плюс э, символически можно время от времени что-то разрушать, э, даже в некоторых странах есть такие практики, когда можно прийти куда-то, побить посуду или еще, еще что-то в этом роде, просто ради того, чтобы вот этот пыл, энергия разрушительная нашла выход. По сути, любые вот ситуации, в которых нужно проявить конкурентную борьбу, нужно... Вступить в противостояние с кем-то восьмидомником нельзя посылать В таких ситуациях, наоборот, можно активно туда вовлекаться, и это будет приносить очень-очень хороший результат. Далее. Очень важный момент – это то, что людям с восьмым домом нужно выработать свой правильный подход в жизни. Если человек с восьмым домом хочет что-то получить в своей жизни и массу усилий тратить, чтобы это добиться, обычно из этого ничего не получается. Опять-таки, эм, стратегия восьмидомника должна заключаться в том, чтобы делать любой процесс коллективным и пользоваться энергиями, ресурсами, благами других людей. Поэтому, если вам что-то достается на халяву просто так то вы должны это принимать, и при этом, если вы хотите чего-то добиться, старайтесь подключать других людей, не делайте все своими руками. Это не есть для таких людей выигрышная стратегия. Это приведет только, опять-таки, к какому-то истощению, и вряд ли из этого будет толк. вот Дальше. По сути, для людей с активным восьмым домом очень хорошо работать, как я уже сказала, в коллективных процессах, организовывать какие-то мероприятия. Все, что касается, кстати, блогинга, славы, в любом деле, в любой отрасли, это все происходит тогда, когда задействован Плутон или восьмой дом. Поэтому на самом деле... От этого дома можно получать много пользы и ресурса, не только потери и утраты, и кризисы, как об этом принято говорить. Далее перейдем к планетам в восьмом доме. Если говорить именно о знаках, куда попадает восьмой дом, они могут описывать вот какие-то определенные обстоятельства, которые включают восьмой дом. К примеру, если восьмой дом попадает в Деву, мы знаем, что Дело это знак, который соотносится с работой, обязанностями. И вот если человек попадает в кризисную ситуацию, он резко потерял работу. Это для него ресурсное состояние, он может в этот момент сделать квантовый скачок в своей жизни. И это может стать началом, новой страницы, когда он создаст свое предприятие, начнет развиваться как самостоятельная единица и сможет увеличить свой доход. В то же время вот знак на куспиде восьмого дома описывает ситуации кризисные, то есть чем может быть связан этот кризис. Соответственно, дева на куспиде восьмого дома говорит о том, что именно вот рутина, работа по найму — это то, что может создавать в жизни стресс. И, соответственно, с этим тоже нужно научиться работать. Что касается планет в восьмом доме, если у вас в восьмом доме больше двух планет, то, поздравляю вас, вы можете себя считать восьмидомником. Также, если у вас в восьмом доме Плутон или же сам управитель восьмого дома, это тоже... Сильное очень положение, которое делает восьмой дом очень выделенным. Если планета, которая управляет восьмым домом, имеет много аспектов в карте, вот тоже восьмидомник, но в принципе в скорпионе качество, качество восьмого дома будут также сильно проявлены, если в первом доме или в десятом стоит Плутон. Это тоже будет отчасти давать похожие ситуации в жизни, и необходимость время от времени делать перезапуск. Если светило находится в восьмом доме, это тоже очень сильное положение. То есть если Луна или Солнце в восьмом доме, человек будет очень похож по своей энергетике на Скорпиона. И начнем с Луны. Если Луна находится в восьмом доме, это говорит о том, что вы склонны накапливать э, негативные эмоции внутри себя. Это может происходить даже не по вашей вине. То есть, к примеру, э, просто вот люди находятся вокруг, которые нагнетают обстановку. Но вы просто к этому будете всегда очень сильно чувствительны, э, к определенному негативу. Вас таки будет тянуть к людям, которые ноют или которые жалуются или еще что-то, ваша задача это научиться время от времени данный негатив сбрасывать из себя, прощать, забывать, просто закрывать эту страницу и идти дальше. Вот восьмой дом часто почему-то заставляет людей тянуть на себе какие-то прошлые обиды, страдания, и это ни к чему хорошему не приводит. Помните, что в первую очередь Восьмой дом должен давать обновление. Поэтому весь негатив с Луной в Восьмом доме нужно отбрасывать. И ни в коем случае не копите, не накапливайте в себе какие-то чужие мнения, советы. Скажем, не живите чужими эмоциями. Живите своей жизнью. не забывайте, что у вас есть своя жизнь. Иногда бывает еще так, что если у человека луна в восьмом доме, то он может просто больше интересоваться тем, что о нем думают и тем, что волнует других людей, чем его самого. Дальше. Если Солнце в восьмом доме, это тоже такое положение, когда человек будет очень ярко проявлять энергии восьмого дома. И Солнцем очень важно время от времени тоже делать перезапуск в жизни, отпускать какие-то прошлые моменты, начинать что-то новое, рисковать. И важно достигать мечту, Солнце связано с мечтой, мотивацией, целью личной, которая позволяет гореть вот чем-то. И не нужно себе отказывать в удовольствии достигать того, чего очень сильно хочется. Далее. Меркурий. Меркурий — это планета, которая отвечает за информацию, поэтому может человек накапливать с Меркурием в восьмом доме, не самую приятную информацию, он может копить какие-то бумаги у себя дома, письма или, скажем так, какие-то опять-таки мысли, то, что кто ему когда сказал, будет больше советоваться, чем слушать себя. Поэтому важно вот энергии Меркурия выровнять людям с активным восьмым домом. Далее. Венера, соответственно, будет приводить к тому, что человек будет накапливать чувства негативные. Если, к примеру, произошла какая-то ситуация в отношениях, нужно учиться ее отпускать, а не жить прошлыми обидами и примерять этот стереотип на все последующие отношения. Также с Венерой в Восьмом люди часто привлекают в свою жизнь людей, которые будут воровать их энергию, ресурс, время. Поэтому нужно стараться не вампирить других и не привлекать к себе тех, кто хочет только пользоваться вами. Ну и, соответственно, Марс может давать такую застойную энергию, какой-то замороженный конфликт или невыясненные отношения. Поэтому с Марсом в восьмом доме очень важно выяснять все здесь и сейчас, не оттягивать, не заминать какой-то момент, какой-то конфликт. Если возникло недоразумение, нужно его решить здесь и сейчас, чтобы не засорять свой Марс, свою энергию, и, соответственно, быть в дальнейшем все равно успешным и развиваться по сути остальные планеты они могут не настолько ярко проявлять себя по тематике, они больше будут проявлять себя как управители тех домов, которыми они собственно управляют. это более детально мы изучаем в школе нашей. поэтому если вам интересно обязательно присоединяйтесь на курс по натальной карте. В целом хочу скажем подытожить что, в натальной карте нет каких-то моментов, которые заставляют человека страдать. Нет таких домов, которые заставляют человека быть несчастным. Это все зависит от восприятия. И вот мы с вами разобрали самый страшный восьмой дом, который традиционно связывают с потерями, смертью, и ничего хорошего о нем не говорят. И как вы видите, мы с вами выделили целую массу. Положительного, что может приносить этот дом. Поэтому э, советую вам предь не бояться восьмого дома. Спасибо всем за внимание очень рада была всех вас видеть. А, также были вопросы: а что, если восьмой дом э, пустой, в таком случае нужно больше оценивать знак на куспиде восьмого дома, а также смотреть по управителю восьмого дома где стоит управитель восьмого дома, эта сфера жизни будет переворачивать все с ног на голову. К примеру, если управитель восьмого стоит в третьем, то ваш брат или сестра могут заставить вас что-то вот прям переосмыслить в жизни, или какая-то поездка может изменить вашу жизнь. Спасибо огромное за вашу активность, поддержку. Если вам понравилось это видео, обязательно пишите комментарии. И в таком случае мы с вами еще обсудим и 12 дом. Всего хорошего. Пока-пока.